С вами стартер. У нас Самолет. специального пакета транспортных средств. Всего их пять. В основном для личного использования игроками. Так как пассажиров... Что очень мало. В любом случае я начну с самого большого. Форд Таймотор единственный экспонат нашего сегодняшнего видео, который использует вместо маленьких колес большие. Как вы видите, в Форд Таймотор можно обустроить до 10 посадочных мест, или до 10 ящиков, или сделать комбинированную компоновку. Что он обладает хвостовым колесом. Кроме того, это единственный самолет из этого пакета с тремя двигателями, а также единственный поршневой самолет, для которого нужны уникальные двигатели. Но при этом в расположении приборов у этого самолета тоже есть некоторые особые причиндалы, которые я вам сейчас покажу. Но прежде чем я их вам покажу, мне хотелось бы добавить. Также следует упомянуть. и только затем нажимать кнопку MSA. Сейчас вы можете наблюдать, как я располагаю некоторые приборы на контрольной панели этого самолета. И как вы видите, если выйти из самолета и подойти к левому двигателю, можно заметить, что приборы, которые мы установили в эти слоты, находятся именно на этом двигателе. Чуть не забыл сказать, что закрылок у данного самолета по какой-то причине нет. У других же самолетов есть механизация крыла, которую можно включить, используя кнопки из настроек. Итак, давайте продолжим. Он имеет два посадочных места для пилотов, а также всего лишь одно место, где можно поставить всего лишь один ящик. И на место ящика даже невозможно поставить кресло, настолько мало вместительный этот самолет. Однако он очень прост в использовании, поскольку имеет всего один двигатель. Пилотировать его, конечно, сложнее, чем двухдвигательные аналоги, но все же он очень прост в производстве и подойдет для начальных этапов вашей карьеры. Он не требователен к взлетно-посадочным полосам. Его можно посадить или взлететь на нем почти что где угодно. Что удивительно. Кстати, у этого аппарата механизация крыла уже есть. И теперь давайте посмотрим его синематику. Имеет два турбореактивных двигателя, протывательный t 700 Имеет одно место для пивота и четыре посадочных места для пассажиров. При этом не может быть перекомпонован в качестве грузовой версии, потому что на, на места для сидений пассажиров невозможно установить ящики для загрузки грузов, что странно. Отличительной особенностью этого сверхлегкого реактивного самолета является то, что для запуска трубореактивных двигателей в этом моде, а именно на этом самолете, требуется гораздо больше времени и электроэнергии. Так что вы не сможете сходу запустить два двигателя, как это вы можете делать с турбовинтовыми двигателями. Вам придется долго сжать кнопку MSR, чтобы что-то заработало. Также этот самолет имеет крутую двухстворчатую дверь. Самый удобный самолет для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок из этого пакета имеет возможность установки в него... Его популярнейшим. И давайте перейдем к синематике. Наконец, пару слов можно сказать о Команч. Это двухдвигательный низкоплан. Можно установить либо четыре пассажирских места, либо 4 ящика, либо два места и два ящика, либо другие конфигурации на ваш вкус. Поезд-крыло расположено низко. Ну а на этом, мои дорогие друзья, все. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. С вами был Стартер. Оставьте оценку этому видео, даже если вам оно не понравилось, потому что это поможет улучшение деятельности моего канала. А с вами был Стартер. Всем удачи и пока. И еще, пишите в комментарии идеи для новых видео, потому что это очень важно для меня. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.